Здарова всем. Кушай зовут. Кейсы. три рубля на баллике. Прекрасно. Минтарный, кайфовый кейс. Ладно, говно кейс, признаю. Виноват. Раз я вам покупал, всегда окупал, он давал мне кубиновый ядовитый дрочек. Но апокалипта -то тоже неплохо. Еще раз открою в надежде окупит. Адюка, дюка? Неплохо. Суть сделать x3. x3 100 рублей вывести. Снимались птица, Нормально. Что у нас есть? Давайте Халк. Чтоб слить прям балик. Чтоб наверняка слить. Сотрек черный лотс. 100 рублей. Да. Давайте еще раз. Амонкас отравленную а валентность, валентность, 95 нас рублей, а купил. скорее всего, значит, надо открыть красный амонг, красный амонг, это хороший кейс, вот, поводой дрочек, 80 рублей, надо открыть что-нибудь такое, что редко открывают, я думаю, это будет магия, хороший кейс, он мне нравится, иногда можно купить, темная вода, ну, 6 рублей, а купил, У меня хватает? У меня хватает на засекреченное. Уже лучше. Безлюдный космос. Мало. Надо больше. Аман Касс. -кас это... Прекрасный кейс. сотрудник команд. Ну ладно. Минус, грубо говоря, 20 рублей. Ой, прям дикий минус. Давайте еще раз. Ржавая сталь. 125 рублей, вот это в другой разговор. А он слил все равно 40 рублей сожрал, но не суть. Дересная гадюка, вот это неплохо. Вот это уже лучше. Так как а, некуда, надо еще раз открыть. Скоростая стая. Проект Да. Ну прям так и называется, говно. Ч у нас тут еще по кейсам есть? Вот прям по кейсам тут есть. Времена года. Кейс меня сольет. Проверяйте. Сатрек рыба лев. 48 рублей. Все почему надо было забирать? Надо было просто забирать. Тем Симпли... Ну ладно, 200 рублей есть. Если он купил, он сейчас не даст еще раз. Не даст. Вот. И дал. Сожрал. Надо открыть. трассы монк. Расская монк, возможно, даст любимый ведрочек. Дикая шестерка, понимаю. Вот это Еще раз. Если я купил, надо открыть еще раз. Потому что надежда то, что есть, я куплю. Не куплю, все. Жрет. Окей, сожрут. Капитан Америка. Сейчас, правда, приведут, и все. Лучший ну, дурак нам... А, еще больше. Бразовый 33 рубля. Вот на красный мон, который сейчас присылет в... Что он мне даст? Королевская скачет или пластичность? Вот. Если Вот у нас есть 86 рублей, я открою зеленый два раза. Выбить самый дешевый скин отсюда. Ну, или самый дешевый. Не живет. Вот биксер хочу открыть. Биксер можно купить и вторие Ну, в гран тоже не еще раз качество okay. времена года минус акб известный чертеж негатив в кумбре давайте у нас есть что-нибудь за ну 140 рублей, грубо говоря ммм, хм. надо искать нет в пикачу тут он может выдать самое плохое то что тут есть последний был не а нет покупил звезды звезды хороший кейс сжигатель раз, раз, раз не купил еще раз раз и кварц не купил в минусе Веном, просто ледом бат, тут ну он версерк. Просто папки. Он никогда. никогда не окупал. Загрузит? Ладно, покупаю. За себя гречный след. А, блин, сейчас выберется все. А вас же. Да, я просто открою контент уже делаю. Заттер кого на дач минус, минус бабки что тут еще есть, айзок, нормально, айзок окупил еще раз, рампри, минус, еще раз взгляд в прошлое, о, куп. куплю, о, куплю Эх, я теперь еще можно открыть таких. Можно открыть юзп. Айв. Вот тут у нас лесные леси собрали. Вот я в этом уверен. Сайрокс. Сайрокс за 40 рублей. С 8 рублей на маленькие. Калаши. Вот калаши это ужасное звание, которое я знаю в КС. Морские просторы, это что за скид? Все врублено, не плохо. Чего раз Директива. Говно. Прям так и запишем. Говно. Ракету. Вот ракету можно купить. Я в чем-то верю то, что она купит. Сатрек. СС-29. Мне не хватает одного рубля. Чтобы открыть. Вор. Не то, что сейчас или это отправило. Такое. Хотя, купил. Вот тебе слив. А, нет, 39. Ворочек. 68 выбор на баланс. За все прячено. Он у нас хватит же ошибки. Пока он не даст армема. Галиль, эко. Соси, сбор. Еще раз. Могу себе позволить открыть еще раз. Право подается внизу. Робла. Не хватает. А что у нас есть еще? Пока 47, 7. Музыканская сетка тут окупает или снаряжение окупает. Блитное снаряжение. Минус чайший минус а По кошельку дал, так, по шапке еще одна бы была К Кошельку Ой, все, призагнулся 31 Не знаю, что мы так быстро Давайте то, что сейчас мы идем в апгрейды Весенний фазан Мы не пойдем в апгрейды, мы пойдем открывать Сильвер элит Синяя карта Покуп Сус-процессор Покуп Зоэронический минус я предлагаю выбрать красномонку. Я вот сейчас призрачный фанатик и все. Пластичность 67 Но убери отлично зубру Королевский Я хочу вывести алик Древесная бадюк Единец Минус Еще раз Рубина ядовитый урочек Хорошо он накупил меня как студент и сейчас он ставлю. Отправленный. Зломный Злобный даймон. Очень а здесь. Я хочу еще раз. Нахю, чтобы он меня простал, я ушел в грустно. Сверхновая. 3-6. Вот это 50. Вот это в лежат в горячищной грозе. И сколько Бронзовый. 50 рублей Керку он так подает Он просто издевается Пластичность. Он издевается Он просто издевается Он мне дает мне и мне купить? Семфолейская птица Хорошая лук. Хороший Таких кейс я не буду больше отворачивать Не окупают они меня На калаш хватает Блок вот можно открыть. Хочу плячивый блок. Призраки. Дикий минус еще раз. Второй раз выдаст минус. Лунная ночь. Минус. Все понятно, не сегодня, значит. Не сегодня он. Красный вонк. Вот он охетвул был, был и вс. Апокалипта. Ассадел, блядь, еще раз. Я поговорил тебя в новин страницу и аркадий. Апокалипта. А у меня коллеги лежит какой-то ганочек. Иди, нет, 43 рубля. Пошли здесь рублей, чего нужно отключать пауку. Вот сейчас он нужен вообще Сюда куда курт. Общая пачка. Ну, удивительно. 4 рубля. Сейчас выйдет какой-нибудь говно вон по ношу есть. О, да, не свет еще лучше. Раз суббит. А сейчас ведем. Вот, ключ стая И черный псок. Натимаем целью на 62 грейд. Накинем чуть балика. И уйдем него минус. Вот так. Вот так случается. Чисто по своей неволе, ты сливаешь баланс. Хотя могу забрать и леденец, и далее. Я, в конце концов, уберу на космос. Он давал шанс. Это я дурак. Не залезть так, как я. Ну, безлюдный космос был. Ну, тут уже нет ничего интересного. Ну, всем святим, кто там был. Надо было кушать. Легенды сейвы от кто там был. Подписывайся на канал, это очень важно для меня. Давайте дам вам 50 подписчиков. Ссылки будут в описании на ВК, на трейд, кто хочет поддержать, конечно. Ссылку на данное также оставлю на всякие, чтобы была. Ну и в общем все. Чао.